Меня зовут Клэрнс, посланник небес. Тебе нужна помощь? О, все чертовски плохо. Иногда я думаю, лучше бы я никогда не был президентом. Под Рождество чудеса случаются и в Белом доме. И ангел расиста Трампа обязательно чернокожий. Помощники президента отправлены во своя си. Жена Милани нашла себе нового папочку. А прокурор Мюллер в исполнении лютого Трампа-ненавистника Де Ниро, кажется, наконец-то закончил свое российское расследование. У меня есть для вас кое-что. Что это? Отчет о российском расследовании или повестка? Нет, это фотография моего внука, с которым я вижу куда больше, чем во время расследования о государственной измене в отношении одного идиота. В реальности прокурору Мюллеру придется работать даже ночью, видимо, по примеру неких российских ботов и троллей, которым очередной доклад Сенату снова отходит ключевую роль в исходе американских выборов. 40 миллионов лайков американцев на созданных кем-то страничках в поддержку черных, мигрантов или оружейников – это главное доказательство русского вмешательства. Все эти странички-фальшивки – это часть уже хорошо изученных и доказанных попыток России вмешаться в американские выборы. Новое обвинение российских троллей. Они не только помогали Трампу победить, Клинтон, публикуя о последние малоприятные картинки, но и собирали личную информацию американцев. Значит, работали на российскую разведку. Для американской разведки эти же данные собирают сами социальные сети и регулярно отчитываются об этом. Разведку может заинтересовать любая личная информация. Так они пытаются найти уязвимые и слабые места человека и заставить его делать то, что нужно разведке. Судья Эммид Саливан беспощаден к Трампу, но особенно к врагам американской демократии с российскими связями. И еще до вынесения приговора экс-советнику президента Флину, его за помощь расследованию прокурор Миллер вообще просил не наказывать строго, обвинил генерала в предательстве флага и продаже Родины. Вероятно, вы подрываете все, что символизирует этот флаг. Возможно, вы продали свою страну. Это отвратительно. Это необъяснимое поведение судьи. Вы заметили признаки сговора с Россией? Никаких совершенно. Ни свидетельств, ни связей говора в том значении, в котором мы его используем сейчас. То есть преступные связи помощников Трампа с русскими и помощь последних в вмешательстве в выборы 2016 года. Разбирательство по делу Флина перенесли на март, чтобы генерал мог еще многое сказать в прокуратуре. В связях и сговоре русских с Трампом американцы предлагали признаться и основателю криптобиржи Александру Виннику. Его задержали в прошлом году в Греции. Америка подозревает его в отмывании 9 миллиардов долларов и финансировании избирательной кампании Трампа. Оказывается, Александр Винник подозревается в создании площадки, через которую финансировали выборы Трампа. Более того, скорее всего, он знает фамилии, имена тех хакер, скорее всего, по совместительству являющихся сотрудниками Главного разведывательного управления. И если он их выдаст то тогда импичмент Трампа неминуем. На этой неделе Верховный суд Греции постановил экстрадировать Винника во Францию. Сам программист опасается, что оттуда его, скорее всего, перевезут в США, где сделают еще одним фигурантом российского дела. Два года, два, пытаются найти следы, потом а задержали Марию Путину, тоже якобы вмешивалась, и за два года... Они так и не могут найти никаких доказательств, что свидетельствует о чем, либо они так плохо работают, либо никакого вмешательства не было. Тем не менее нужны люди, которых можно в этом обвинить. У Бутиной даже после заключения сделки со следствием невыносимые условия содержания. Связаться с домом по телефону нет возможности уже месяц. Американцы объясняют это проблемами со связью в тюрьме. Ну вот, наш звонок сорвался. Сговор с Москвой все еще не доказан, но обвиняемых хватает. Вместе с Китаем и Ираном глава НАС разведки КОУС обвинил Россию во вмешательстве и в промежуточные выборы этого года. Русские вели компании в соцсетях продвигали свои национальные интересы. Но разведка считает, что безуспешно обошлось без взломов критически важных серверов. Войну пока можно не объявлять. Новых запретов и ограничений будет достаточно. Минфин США как раз расширил персональные санкции против россиян. В новый черный список по Копали в том числе подозреваемые в отравлении Скрипалей, Баширов и Петров. Их американцы считают сотрудниками российской военной разведки. Трамп совсем не в восторге от поиска сговора и демонизации его российских скелетов в апартаментах Трамп Таура, ведь он уже давно ведет новую предвыборную кампанию. Теперь и на CNN в ролике его расхваливает сделавший президентом в 2016-м властелин цифрового маркетинга и больших данных Брэд Парскаль. Я менеджер предвыборной команды Дональда Трампа человека, который добился больше любого другого президента на своей должности. Достигнуты большего, если разберутся с российским делом и Мюллером. Кандидат за должность нового агент-прокурора БАР еще летом раскритиковал подход спецрасследователя как необоснованную трактовку закона. Адвокат президента уже дал понять, что никакого допроса интервью своего доверителя с Мюллером он не допустит. «Это случится только через мой труп. Удачи ему. Хотя я, конечно, могу умереть. Мне просто противны методы их работы».